Привет на нашем канале, решили разобрать еще один вопрос о выплате страхового возмещения по договорам КАСКО в пределах лимита без справки компетентных органов. То есть отличный маркетинговый ход со стороны страховых компаний, когда они готовы какую-то сумму возмещения оплатить без обращения в полицию. Нужно отметить, что это действительно очень удобно для клиента, потому что не всегда есть время и желание при небольших повреждениях ожидать сотрудников полиции, поскольку в некоторых случаях это до 3-4 часов и так далее. Очень удобно оформиться, получить возмещение и не иметь никаких ну, дополнительных потерь времени, денег. Поэтому все заинтересованы в данной опции по договору страхования, но в последнее время мы сталкиваемся с нюансами. Их надо учитывать, потому что можно остаться без возмещения вообще. Разные компании предлагают разные варианты. Например, одни компании готовы оплачивать возмещение в определенной сумме независимо от размера причиненного ущерба. Некоторые компании готовы оплачивать там, покраску и ремонт нескольких смежных деталей. Некоторые компании привязываются к размеру материального ущерба и в таком случае готовы покрывать определенный процент от данной суммы. То есть вариантов на самом деле много, которые предлагаются. Нужно на них смотреть и выбирать. Где обычно возникает проблема? Есть ряд компаний, которые привязывают выплату без справки из полиции к размеру материального ущерба. Например, как это выглядит? Если у вас материальный ущерб не превышает какую-то сумму, ну, например, 50 тысяч гривен, то страховая компания в определенном лимите один или два раза в год проведет выплату без справки компетентных органов. Здесь есть нюансы с такой формулировкой. Обычно люди попадают в сложности, когда имеют именно такую формулировку в договоре. Какого рода сложности? Когда происходит ДТП, не всегда есть возможность определить размер материального ущерба на месте. Особенно, когда мы говорим о каких-то скрытых вещах. То есть, если там имеет место наезд на какое-то препятствие, ну, даже специалист не в состоянии оценить, какой будет размер ущерба. То есть, это может быть царапина, а может быть какие-то серьезные повреждения по походовой проще говоря, например, произошло ДТП, ну например, наезд на препятствие, съезд в кювет, там что угодно, то есть человек вышел из машины, посмотрел, ну визуально вроде бы как сумма ну небольшая, то есть, ага, есть лимит на выплату страхового возмещения 50 тысяч гривен, например, ну почему бы не воспользоваться, зачем вызывать полицию, тратить время силы, но упускается из виду то, что лимит привязан к размеру материального ущерба. Соответственно, что происходит дальше? Человек заезжает на станцию. Особенно это актуально для страховых компаний, которые работают в тесной связке с официальным СТО. То есть СТО выставляет счет. И оказывается, что размер восстановительного ремонта превышает 50 тысяч, например, он составляет 75. В таком случае у страховой компании есть все основания для того, чтобы отказать в выплате страхового возмещения. Мы уже сталкивались с рядом таких отказов, считаем, что это крайне некорректно и, по сути, это сводится к обману клиентов. То есть, корректно, когда страховая компания фиксирует какую-то сумму, которую она готова оплатить. То есть компания декларирует то, что она готова оплатить какую-то часть восстановительного ремонта и не привязывается к общему размеру материального ущерба по ДТП. То есть, например, 50 тысяч без справки ГИ или 25 тысяч без справки ГИ. Без привязки, еще раз я подчеркиваю, к размеру материального ущерба. В таком случае произошло ДТП, ущерб составил 75 тысяч, страховая компания оплатит в пределах лимита, поскольку она не привязывается к общему размеру ущерба. Поэтому самыми э, сложными ситуациями, э, когда нужно внимательно взвешивать, как прописан лимит, являются вот наезды на препятствия, люки, э, есть наплывы на дороге. То есть вот эти вещи, как правило, они скрытые, оценить размер материального ущерба достаточно сложно и при некорректном э, оформление этой опции в договоре страхования, получить компенсацию ущерба будет невозможно. Поэтому перед оформлением нужно взвешивать те формулировки, которые предлагает страховая компания. Всегда в случае с заключением договора страхования КАСКО есть возможность его взять вперед, посмотреть и определиться, подходит такая опция или нет. Поэтому при Некорректном, скажем так, отображении этой опции имеет смысл отказаться от такого договора страхования. На сегодняшний день предлагается масса программ, масса вариантов. Есть достаточно много корректных предложений, поэтому подходите к вопросу взвешенно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем стараться сделать интересный контент для вас. Задавайте свои вопросы.